Привет. Я Алекс. Буду сопровождать вас дальше в путешествии по Вселенной. Звезды. Таинственные и загадочные. Они всегда привлекали внимание людей. А может быть люди чувствовали свою связь с ними? Да, мы, можно сказать, кровно связаны с миром звезд. В нас живут остатки звезд. Тех звезд, которые сгорели миллиарды лет назад. Это элементы, из которых мы состоим. Из 92 двух элементов, встречающихся в природе, 81 обнаружены в организме человека. Они все образовались в горниле звезд. Железо в нашей крови, кальций наших наших зубовой костной ткани, цинк в щитовидной железе, медь в нашей печени, калий в сердечной мышце. Без этой таблицы Менделеева мы просто не смогли бы жить. А как образовались эти элементы? Ведь первых элементов было фактически только два водорода гели, Откуда взялись другие? Происходит это на заключительных стадиях жизни звезды, когда заканчивается запас водорода. Мы наблюдали эволюцию звезд в нашей галактике. И вы помните, что жизнь звезд заканчивается по-разному. От чего это зависит? От массы звезды. Рассмотрим, что происходит внутри звезды размером с наше Солнце. Пока звезда находится в стабильном состоянии, в ее ядре происходит термоядерная реакция при температуре, 10-15 миллионов градусов, в результате которой водород превращается в гелий. В такой звезде, как наше Солнце, водорода хватает на 10 миллиардов лет, то есть его осталось светить еще примерно 5 миллиардов лет. Когда заканчиваются запасы водорода, жизнь звезды не обрывается сразу. Более того, не прекращаются термоядерные реакции в ядре звезды. Но термоядерный синтез – это же превращение водорода в гелий? Это только первичная реакция, за ней последуют другие. Термоядерный синтез – это превращение одних химических элементов в другие внутри звезды. Но после того, как закончится водород, там же остается только гелий? Именно гелий становится теперь топливом для звезды. Температура в самом ядре, состоящем теперь из одного геля, повышается и доходит до 100 150 миллионов градусов. При такой температуре уже гелий вступают в новую реакцию термоядерного синтеза. Ядра гелия сталкиваются, а значит возникают ядра с большим количеством протонов. Что это означает? Что образуется новый элемент? Совершенно верно. Заглянем в таблицу Менделеева. Здесь порядковый номер элемента соответствует количеству протонов в ядре. Так вот, с добавлением протона и рождается новый элемент. Итак, если сталкиваются два ядра гелия, образуется бериллий. Но дело в том, что он неустойчив, и время его жизни составляет доли секунды, поэтому он быстро распадается. Но при достаточно высокой плотности и температуре существует вероятность, что за это время с ядром бериллия столкнется еще одно ядро гелия. Так, из трех ядер гелия образуется одно ядро углерода, и эта реакция ключевая. Теперь звезда горит за счет превращения гелия в углерод. Далее ядро углерода может захватить еще одно ядро гелия, и образуется кислород. Также может образоваться азот и неон, но на этом этапе, как правило, процесс заканчивается, поскольку энергии звезды, температуру и давление в ее недрах уже не хватает для продолжения термоядерных реакций. При сгорании гелия в ядре звезды выделяется так много энергии, что звезда начинает буквально раздуваться. Внешние слои звезды выталкиваются наружу, возникает огромный шар, наполненный газом. Звезда становится красным гигантом. В течение жизни звезды Существует равновесие между гравитацией, направленной внутрь, и давлением, направленным наружу. Пока звезда генерирует энергию, проблемы нет. Но когда этот процесс заканчивается, то побеждает гравитация. Звезда начинает сжиматься и уплотняться. Ядро звезды уменьшается в миллионы раз. Из такой звезды со временем образуется белый карлик. Звездочка размером с Землю, но примерно с солнечной массой. А почему прекращается сжатие? Здесь снова наступает энергетическое равновесие, и это происходит благодаря электронам. Они не участвовали в реакциях ядерного синтеза и свободно перемещались между ядрами. Но на определенной стадии сжатия они оказываются лишенными жизненного пространства и начинают сопротивляться дальнейшему гравитационному сжатию звезды. Состояние звезды стабилизируется, и она становится белым карликом. Этот белый карлик будет состоять в основном из углерода с примесью кислорода и некоторых других элементов. Газ, испускаемый умирающей звездой, постепенно рассеется, но крошечный белый карлик будет гореть и остывать еще миллиарды лет. Образно говоря, белые карлики – это самые большие алмазы во Вселенной. А почему алмазы? Представьте себе и уголь. И графит и алмаз – это различные формы существования одного и того же элемента – углерода. Это, пожалуй, самый удивительный химический элемент. На внешнем энергетическом уровне этого атома находятся четыре электрона. Поэтому для завершения уровня, к чему стремятся все атомы любого химического элемента, он может с одинаковым успехом как отдавать, так и присоединять электроны. Атомы углерода могут соединяться между собой и с другими атомами прочной связью, образуя сложные молекулы в виде цепей, колец и других фигур. Ни один элемент в таблице Менделеева, кроме углерода, не способен на это. Углерод является основой всех живых существ. Вот что писал о нем Дмитрий Иванович Менделеев. Углерод входит в состав так называемых органических веществ, то есть множество веществ, находящихся в теле всякого растения и животного. Сейчас известны миллионы органических соединений, то есть соединений углерода. Углерод и его соединение изучает органическая химия. Это раздел химической науки, который появился в середине XIX века. Другой раздел химии, неорганическая химия, изучает все остальные химические элементы и образуемые ими простые и сложные вещества. Но как же углерод попадает в пространство Вселенной? Он же заперт в белом карлике. Да, это так. Но белые карлики тоже иногда взрываются. Помните, мы встречали в путешествии сверхновую типа 1А? А, это когда белый карлик высасывает материал из красного гиганта? Совершенно верно. Это происходит в двойных системах. И когда белый карлик достигает определенного предела, он срывается как сверхновая. А в основном и углеродом, и другими элементами снабжают Вселенную более массивные звезды. Но об этом в следующий раз. А на сегодня все. Пока.